Раскаленное солнце, жаркое лето. Лучи обжигают, лечу без билета. Цена имеет остров. А там есть место. Там даже дается моя невеста. и резка. Свою продукцию они представляли. Нам. Вот. Замечательный чай, я вам скажу. Очень нам понравился. Мы вот даже на работу его таскаем. Сейчас у нас концерт с собой. Сейчас вот заварим, заварили, еще заварим. Вот, Ребята, спасибо. Ну на самом-то деле, знаете, мы бы не стали рекламировать эту продукцию. Понравилось очень. А ребята, нам за рекламу, за рекламу нам обещали. Подогнать еще пачку чая такого. Ну, ну так мы ну, вообще. это нравится. Ну так мы, ребят. Рекомендую всем. Компания Бериндей Да. Вот. Бериндей. Чай. Разновидности 4. Сорта чая. Иван чая Ферментированный чай. Вот этот зеленый. Ой. Вкуснятина невероятная, я вам скажу, ребят. А, вот, да. Это группа Полтешок. пьет чай. Девочка моя, девочка моя.